Когда Богу мы молимся, славя державу свою, Рукою своей Богородица стелит на землю зарю. Разложила белый покрова, да на землю ступила басой, Набрала водицы в руку. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. Сегодня у нас рубрика «Лик Богоматери». Мы будем снова говорить о Казанской иконе Пресвятой Богородицы. Вот она перед вами. У нас уже была передача о ней от 21 июля, в которой мы рассмотрели как появился этот образ на Руси. Это одна из самых почитаемых икон, Казанской иконы Божьей Матери, считается покровительницей российской государственности, хранительницей русского воинства. Этой иконе установлено еще одно празднование, 4 ноября. Просвятая Богородица помогла русскому воинству освободить Москву от поляков 4 ноября 1612 года. А уже в наши дни наше правительство установило еще и государственный праздник, вы его все знаете, День народного единства. Шу 1612 год. Это было особое тяжелое время в истории нашего Отечества. Когда с престола Российского в 1606 году свергнут был последний отпрыск фамилии Рюриковичей, Василий Иванович Шуйский, на Руси пресекся царский род. Наступило междоцарствие, сопровождавшееся насилиями, смутами, грабежами и всякой неправдой. Внизу в их Волге, в Астрахани, объявился в это время самозванец, выдававший себя за убиенного углича царевича Дмитрия. На свою сторону он привлек много казаков, и толпы темного доверчивого люда. В довершении постигших Русь бед наша древняя столица Москва была веролунно захвачена поляками, покорившими другие русские города. Шведы угрожали с севера и уже взяли Новгород. И поляки и шведы, воспользуясь ситуацией между царствиями, хотели окончательно укрепиться на Святой Руси и даже поставить в правители русского народа своего ставленника. Смута была так велика, повсюду царило такое безначалие, что большинство людей, жаждавших прекращения междуусобиц и кровопролития, согласилось на поставление в правители польского королевича Владислава. Но верные сыны своей родины и церкви православной вознегодовали на такое небывалое в жизни нашего Отечества явление чтобы чужеземец, а главное и иноверец, католик, повелевал православным русским народом. Дружно ополчились люди земли русской, грудью встали на защиту первопрестольной столицы и своей родины. Со всех сторон государства российского собирались полки и вольные дружины. В числе других ополчений прибыла из Казани рать, собранная князем Дмитрием Пожарским. Это храброе воинство было сильной и верой. Они принесли с собой список с чудотворной казанской иконой Божьей Матери и подарили его князю. С великим упованием на заступление Царицы Небесной устремились русские полки на врагов. И владычица не оставила своих верных почитателей. Русские отбили у врагов захваченный именно Вадевичий монастырь. Многих пленили. Иноземцы терпели поражение, но окончательного спасения еще не последовало. К тому же за успехами пошли раздоры между начальниками наших войск. В 1611 году, то есть чуть ранее зимой, казанская икона Богоматери из Москвы была отправлена в Казань. В Ярославле образ встречала Нижегородское ополчение, созванное гражданином Козмой Мининым, и находившаяся под командой князя Дмитрия Пожарского. Узнав о чудесах, явленных в Москве заступлением Богоматери, воины решили взять икону с собой, то есть еще один образ с собой, чтобы святой образ пребывал в их лагере. Молитвы к Царице Небесной о спасении нашего Отечества были услышаны Пречистой Матушкой нашей. Богоматерь распростерла свой молитвенный покров над русской землей. Множество преград пришлось встретить прибывшему в Москву Нижегородскому воинству. Некоторых это смутило и лишило мужества. Очень многие из преданных сынов Отечества, отчаявшись в спасении его силы человеческой, восклицали в глубокой печали. «Прости, свобода Отечества! Прости, Кремль священный! Мы все сделали для твоего освобождения!» Но, видно, Богу не угодно благословить наше оружие победой. В таком горестном положении оставалась только одна надежда – на помощь свыше. Весь народ и войска с умилением сердечным стали горячо молиться Пресвятой Богородице, прося милостивого его, Ее предстательства перед престолом Сына Своего и Бога нашего. Чтобы усугубить молитвенное обращение, Кроме отслуженного торжественного молебна, все решили соблюсти строгий трехдневный пост. Господь услышал скорбный вопль верных рабов своих и явил свою милость к нашей Церкви и Отечеству. В Московском Кремле в плену у поляков томился прибывший в Россию с греческим митрополитом Иеремией архиепископ Арсений Елосонский. Архипастырь от тягот плена и страданий заболел. В это время его темничная келья исполнилась необычного света, И Арсений узрел в сиянии преподобного Сергия Радонежского, который объявил, что по молитвам святителей земли русской Петра, Алексея, Иона и Филиппа, а также заступничеством Божией Матери, Господь дарует избавление нашему народу. При этом, Преподобный Сергий возвестил, что на следующий же день православные поразят надменных и богохульных врагов. Для уверения в истинности своих слов преподобный даровал Арсению исцеление от его тяжкого недуга. Русские услышали радостную весть избавления, и сердца воинов исполнились неустрашимой отвагой и мужеством. Они сделали решительный приступ к Кремлю и 4 ноября 1612 года победили врагов. Испуганные поляки в трепете бежали прочь с русской земли. В первый же воскресный день воинство и все граждане столицы совершили торжественный крестный ход на лобное место с чудотворной казанской иконой Божьей Матери. Церковную процессию в воротах Кремля встретил архиепископ Арсений, который вышел вместе сохраненный им в плену чудотворной Владимирской иконы Богоматери. В память столь чудесного заступления владычицы царь Михаил Феодорович Романов, избранный на престол в том же 1612 году, установил по благословению своего отца митрополита, а впоследствии патриарха Филарета дни ежегодные в в честь Казанской иконы Божьей Матери. В день обретения ее, 21 июля, и в день избавления Москвы от поляков, 4 ноября. В этот же год были учреждены в Москве два крестных хода из Успенского собора в Введенскую церковь на Лубянке, где князь Пожарский поставил точный список с чудотворной казанской иконой, украшенной, украшенной многими драгоценностями. Кстати, вот с этого царя Михаила Федоровича Романова начала, началось правление последней династии русских царей Романовых. До 1649 года праздник в честь Казанской иконы совершался только в Москве и Казани, имеется в виду вот этот праздник 4 ноября. А вот в 1649 году уже сын царя Михаила Федоровича царь Алексей Михайлович Романов. Повелел осенний день празднования и почитания чудотворной иконы отмечать по всей Руси. Ну и после событий 1612 года, ну и после этой смуты, дорогие братья и сестры, Пресвятая Богородица не оставила своим заступничеством Россию. Готовясь к войне со шведами, император Петр Алексеевич Романов велел сделать походный список казанской иконы. В 1709 году, накануне Полтавской битвы, он молился перед нею о победе. А после разгрома шведской армии, лучшей по тем временам в Европе, даровал этот образ фельдмаршалу графу Борису Петровичу Шереметьеву. Ныне он хранится в Париже у наследников графа. В 1710 году Петр I по благословению святителя Митрофана Воронежского перенес из Москвы в Петербург еще один список. Обедный а образ царицы Просковья, вдовы его брата и соправителя Иоанна. Святитель Митрофан предрек, что Казанская икона Божьей Матери станет покровительницей и заступницей града святаго Петра, то есть Петербурга. Мы знаем, что Петербург – это значит город святого Петра, имеется в виду святого апостола Петра. И пока образ будет находиться в городе, враг в него не вступит. Почти столетие эта икона не имела постоянного пристанища в новой столице. Ее переносили из одного храма в другой. Императрица Екатерина II подарила ей новую драгоценную ризу и увенчала собственной бриллиантовой короной. Наконец, в 1808 году святыня обрела свое место во вновь воздвигнутом знаменитом Казанском соборе. В 1812 году Главнокомандующий русской армии Михаил Илларионович Кутузов взял казанскую икону на фронт, усердно молился перед нею и просил служить молебны для воинов. 4 ноября, в день ее празднования, российские войска одержали первую крупную победу над французами. В благодарность генералисимус Кутузов передал в дар казанскому собору 40 пудов серебра награбленного захватчиками в русских храмах. Впоследствии из него изготовили киот для чудотворного образа. В 1849 году в Санкт-Петербурге вспыхнула эпидемия холеры, унесшая жизнь множество горожан. Когда отслужили молебен перед казанской иконой Божьей Матери, мор прекратился. Огромную помощь Пресвятая Богородица через... Свою казанскую икону оказала советскому народу и в годы Великой Отечественной войны. Но об этом я расскажу вам в следующей передаче. Поздравляю вас с днем празднования казанской иконы Божьей Матери, а также и с днем народного единства. Храни вас всех Господь молитвами при чистой Богородицы. Это мои крыла!